Рега размеренно вдаль плывет уверенно, и жуты намерена задать такой вопрос Сколько нам отмерено? Так вместе плыть до берега Да бегов и близко ли наш под водой Утес, Новгоне уж пройдена, Ногое проверено, Я скажу из прошлого, мы все возьмем в расчет. Быть нам месте берена, хоть времена мина, времена, а судьба за прошлое. Предъят, Пусть за бортом да. ветра а, Ты улыбнись с утра мне как всегда а Заодно а потом, скажи, скажи, что так прекрасно жить С тобой прекрасно жить а, Разве долго вместе мы и да. Так через сезон Скажу тебе Ответ Наш фрегат Размерен Так вместе плыть до берега до реком и близко ли Наш под водой утёс Пусть за бортом ветра да. Ты улыбнись с утра мне, как всегда а заодно, а заодно скажи, скажи, что так прекрасно жить Нет, нет, так нет изъяснят. Скажу тебе, ответ долгов. Разве долгом есть все мы? И да, и нет, нет, нет, нет, так нет изъяснят. Скажу тебе. Yes, yes, yes.